<связывая> ага, Те, кто не, кто, все, кто не хочет, чтобы его записали, могут уйти. <связывая> Андрей, помните, можно, <связывая> да. Роман, ну, что? Вот я вам хочу рассказать, Значит, у меня есть товарищ, очень серьезный ученый, его тянули в Америку в МАЙТИ, он отказался. Когда его спросили, почему, у вас говорит, все предсказуемо, я вот знаю, что будет через год, что будет через два, что будет через пять. В результате он делает продукцию, которую американцы не умеют делать. У меня есть друг один, американец, который... Спасибо большое, кстати. Большое спасибо. У меня есть друг американец, он мне говорит, слушай, вы уникальные люди. Все, что вы делаете не руками, у вас идеально, прекрасно получается. Особенно дети. Окей. Ну что ж, тогда ладно, поехали. Мир изменился. Это факт. И... Единственное, что мы можем сказать, это нам снова придется подстраиваться под. Помните, как у прекрасного Кореевича, да? Попробуй там прогнуть этот мир, пусть этот мир подстроится под нас. Сначала, сначала это было. Сначала это был карантин. Андрюш, скажи, видно карантин слово? Потому что И, все в порядке не? У нас с точки зрения техники все, все прекрасно. Да, окей. Okay. Потом удаленная работа, потом непонятный микрон. А вот сейчас новое слово, которое меняет наше сознание. По большому счету. Сейчас, наверное, разница этого кризиса, в отличие от предыдущих кризисов, на мой взгляд, и на, по мнению моего, моих близких товарищей, связана с тем, что он меняет восприятие мира. То есть мы по-другому стали смотреть на мир. Несмотря на то, что сейчас на видео идут одни цифры, и они очень близки вам, как независимым финансовым советникам, то в целом можно сказать, что повышающий тренд, к сожалению, сегодня не идет. Но я кстати, буквально там, если можно сказать, какую-то там шутку, может быть, добавить, буквально 25 февраля, когда еще торги работали, и все российские акции упали, я их все купил. Сегодня там даже Роснеф на 20% выросла. Вот. Но это, наверное, такая чисто случайность, но в целом там как бы что-то что было, ну, отрастало. К сожалению, не знаю, что будет дальше с российским фондом рынка, но суп, ну, главное, как я уже говорил, это кризис поменял сознание и восприятие мира. Сегодня буквально разговаривал с одним очень влиятельным человеком, к сожалению, не могу назвать его фамилией, он говорит, знаешь, просто начнется буквально ощущение того, что последствий начнется через 2-3 месяца, через полгода как бы станет абсолютно понятно. Вот, если ничего не поменяется на уровне вот, вот этого провозглашенного рублевого пространства, если оно реально не заработает. Ну что ж, посмотрим. Мы реально, реально, простите за это слово, снова оказались в какой-то новой реальности. И эта новая реальность заставляет нас иначе смотреть на жизнь. На то, что ты думал, что ты делал, можно ли о чем-то говорить, можно ли выступать. То есть как бы твои внутренние свободы, а говорить сейчас о свободе вообще, наверное, наверное сложнее всего, они как-то подверглись очень такому резкой кастрации. Простите меня, да, присущие присутствующие за этим столом, да. Но это, это новая реальность совсем по-другому. Дети, которым в школе преподают этот урок... Всем провели, там мои дети тоже, у меня двое детей, там, старший Егор, а, младший совсем, там, ему сейчас год. А, но и а, в школе им говорят, что да, вот происходят такие события. Я говорю, и мы с дочкой шли, ей 10 лет, мы, мы пытались поговорить на эту тему. И м, она, конечно, была очень сильно а, удивлена о том, что в настоящий момент идут такие события, при которых там, происходят жертвы с, ту, с той и с другой стороны. Я поговорил с психологами, и они мне сказали очень простую вещь. И, то, и здесь мы сейчас находимся в состоянии страха, а это первое, что приходит нам в голову, то мы должны просто осознать простую вещь, что это не наш страх, и это не наш выбор. Вообще бояться – это не выбор человека. Это навязанное из знаете? Хочется сказать о том, что ну, как бы сон, есть такое понятие сновидение или управление сновидением. Когда вы во сне вдруг видите, что на вас там плывет к вам акула, вы просто как какую-то минуту говорите, ой, это же сон. В принципе, можно также работать со страхом. И если мы понимаем, что происходит какое-то состояние навязанного извне действия, элементарно нужно просто хотя бы сменить место, сменить, встать, пройтись, там, не знаю, просто отвлечь фокус внимания. Знаете, есть прекрасный фильм, называется «Пароль рыба-меч» с Джоном Траволта. И он проводил все свои преступные махинации очень простой вещью. Он говорит, надо отвлечь человеческое сознание. Пока оно сознание приковано к точке А, ты можешь с точки Б делать все, что угодно. Так вот, в целом происходит примерно то же самое. Если у вас есть ручка-лисочек, можно записать. Если нет, я потом могу прислать эту презентацию. Но я прошу в этот момент коллег, которые со мной находятся по ту сторону экрана или по ту сторону. Ну, просто... Спросить, а что реально, если есть понятие страха, то чего мы боимся? То есть, что, какой страх присутствует во мне внутри? И вот эта рефлексия письменная, она очень хорошо помогает происхождению сознания и выявлению тех моментов, которые на самом деле присутствуют. О том, что реально меня тревожит, от чего я опасаюсь, о чем бы я хотел поговорить с кем-то. И фиксируя эти моменты, можно попытаться просто снять фокус внимания. Ну а дальше простой вопрос, а как бы я мог решить возникающие проблемы, и какие могут быть пути реализации для того, чтобы это сделать. Я понимаю, что сегодня у нас не будет возможности и нет желания там что-то записывать. Просто послушайте, и если нужно, мы это сможем там обсудить как-то да. Дальше моя задача попытаться близким своим людям и тем, с кем я работаю, клиентам, попытаться рассказать, а как можно? отключиться в бурю. И для себя я сейчас использую очень простые три метода. Первый метод – это физическое отключение мобильного телефона. То есть ну, я отключаю мобильный телефон или интернет в квартире на какое-то время для того, чтобы просто сосредоточиться на чем-нибудь. То есть до меня нельзя дозвониться, я не могу посмотреть новостные каналы и что-то еще. Второе – концентрация на задачи. Концентрация на задачи. Я беру просто самую простую задачу самом ближайшем горизонте планирования один день. И просто эту задачу беру и решаю от начала и до конца. Это позволяет мне не отвлекаться на внешние раздражители и просто действовать знаменитыми такими примитивными шагами. Сделал дело – гуляй смело. Сделал дело – гуляй смело. И третий способ, который позволяет мне включиться – это переключение. То есть я физически, когда я понимаю, что все, меня накатывает. Одна моя близкая знакомая говорит мне, знаешь, я тут почитал у одной блогерши, и она говорит интересные вещи Вот там относительно того, что происходит. Я говорит, нее, она использует такой термин «справляюсь». Я говорит, вчера говорит, справлялась, до обеда тоже справлялась, а вот после обеда я уже не справляюсь. И вот как я когда чувствую, что ну, нет возможности справляться, физически просто выхожу на пространство, на открытый воздух, я выхожу из квартиры, иду в ближайший парк, и хотя бы минут 20-30 я просто гуляю для того, чтобы немного восстановиться. Я не умею, к сожалению, медитировать. Наверное, это как-то тоже помогает. В целом, есть у всех свои э, задачи, okay. все свои вопросы. И э, э, я думаю, что каждый находит для себя свои какие-то способы переключения. Если у вас есть какие-то, поделитесь, может быть, прямо сейчас о том, какими вы способами там решаете свои, как вы переключаетесь в этой ситуации, Андрюш. Может быть, ты или коллеги наши хотели бы сказать? Циклические виды спорта. Циклические виды спорта, Причем... да. я слышу, слышу. Ты слышишь? Можно? Да. А, Роман, мне может проще. Я а, серьезно занимался альпинизмом, и Ого. я задаю вопрос. Страх бывает животный и конкретный. Конкретный страх, когда ты боишься чего-то конкретного. Угу. А животный страх я научился побеждать. Поделитесь, пожалуйста, мне очень интересно. А я не знаю, просто те, кто не научился побеждать животный страх, их уже нет. Они погибли. Ром, это вот у меня тоже приблизительно такое, Но ну, я это инсайдом назвать, наверное, тяжело, но э, я... Несколько раз был в ситуация, когда ты действительно рискуешь жизнью, и когда ты можешь уже сравнить то, что происходит здесь с тем, что было там, то ты понимаешь, что вот здесь это страх другого плана. Угу. Вот животная история она ушла после того, как ты несколько раз осознал себя в ситуации, когда было по-настоящему действительно страшно. Да. А, и сравнивая с тем, текущая ситуация, она просто другого, в другой плоскости, в другой плоскости и вот этот вот вопрос животного страха он уходит конкретный пример идет камнепад. вот масса камней что делать известно что делать надо спрятаться за выступ положить на голову рюкзак те кто пытались уворачиваться от камней их нет а я вот есть слава богу что вы с нами а как вот с этим обстоятельством сервисы говорят если вам не страшно то скорее всего вы вряд ли объективно оцениваете окружающие а я. я, Леш, немножко про другое говорю, что вот э, в той ситуации у тебя страх будет в любом случае, то есть никак не денешься, но вот здесь, находясь, вот, читая новости, у тебя этот страх уже не возникнет, потому что он совершенно другого плана и у тебя другие ощущения от него. То есть ты просто уже знаешь, что такое по-настоящему страшное, и... Это, это, это ну, да. да, мы имеем привычку некоторую. Да. Слушайте, а вот позвольте вам высказать такую привычку, я ее уже не, не сам вычитал, я просто умную привычку читал, что вот страх, даже тех солдат, которые на войну, они там объективный да, страх, он отличается от тревожности, которая испытывает бытовую ситуацию человек, да, это некое чувство, которое может быть не до конца объективизированное, оно не так но щекочет нервы, но оно постоянное, в этом проблема. Да, вот это накапливается, это, это может приводить. Там, я, знаете, там, в состоянии сиди, например, да. на свою профессию, на <слес KiKA> что угодно. Вот это можно даже не называть страхом, но это, мне кажется, то, от чего страдает причинство людей сейчас. Потому что, да, физически оно ничего не угрожает, нет этого животного страха, не боюсь выйти на улицу сейчас. Но вот эта ситуация неопределенности, тревожности не всегда объективизирована. Вот это проблема. А, просто, а как может. раз да. это и пытался сказать, что многие люди не разделяют это. ну То есть условно говоря, у да. них тревожность может перейти в что-то сходное с панической атакой и так далее. И вот как раз вот ситуация, когда ты а, а, испытывал несколько раз страх за свою жизнь, именно физическим, Трындет сейчас сдохну. Все вот. остальное но... стиля <связать> <Мне не связать> <желаешь, связать> тревожность и страх. Ну, я ее разделяю, но тревожность у меня есть. Ну да, Это у меня тоже дома. У меня же как Я тоже альпинист, я лучше <связать> да. боялся. Я понимаю, что сейчас разные совершенно вещи. Мне не страшно, что здесь количество, но мне тревожно. Но Наверное, есть много людей, у которых нет разделения. Наверное, надо рекомендовать просто... людям. Ром, мы готовы двигаться дальше. Сейчас да, мы сейчас уйдем в дискуссию. А то тут много, а ты-то там стихаря сидишь где-то в ящике. Не, не, я все слушаю, все слушаю. И еще, еще очень важный момент: вот мы проговорили про страх, да, и про исприятие. То есть, вот, я говорю, что способы для меня сегодня это вот упрощенная модель жизни. Как ни странно, да? Это план ближайших действий. Чем проще, тем лучше. Поставил задачу-результат и горизонт планирования день. Мне бы очень хотелось планировать дальше, но, как показывает практика, ничего не получается из этого. Соответственно, вопрос. Тогда я задаю себе цель. Вообще, какая моя цель в текущем моменте? И ответ на нее, на мой взгляд, он позволяет как-то вот сбалансировать между там, состояниями, между ресурсами и возможностями. И, соответственно, можно как-то опираться хоть на что-то твердое в этом смысле. И здесь еще очень важный момент. Мы с Андреем часто говорим на эту тему, и я тоже. Я в целом приверженец понятия в корпоративной культуре – это ценности в личной жизни, это восприятие мира через свои ценности, эту ценностную модель. И вот понятие принципы ценности, они для меня немного ну, как бы совпадающие. Здесь вопрос заключается в следующем. А что я, на что я реально, что сейчас мой конструкт? А, на что я реально опираюсь? И, и тут возникает вопрос, как только я напис, описываю себе свой конструкт, я начинаю думать, а что происходит с моим? Почему вчера было так, сейчас так? Что повлияло? На самом деле мое это, не мое. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что реально поменялось мое восприятие мира. И для меня это очень сложно, потому что я смотрел на мир одними глазами, а теперь я смотрю на него другими. Другими не могу э, сказать, какими. У каждого взгляд свой вообще. Каждый из нас он видит свой собственный мир при всем при этом. И задача как-то попытаться научиться договориться. Я перестал вступать в дискуссии, я не отключаю комментарии в социальных сетях. Там, я перестал на них обращать внимание, но я понимаю, что сегодня мир как-то поляризовался. И э, вот даже такие простые вещи, как ты говоришь, мне очень больно от того, что происходит там. Люди начинают тебе писать в комментариях, мы разочарованы в том, что тебе больно. Мы разочарованы в том, что ты не сопереживаешь. А переживаешь и больно, это какая разница? Здесь вопрос другой. То каждый воспринимает мир по-своему. Соответственно, дальше, непосредственно, слайд специально для вас приготовлен. А что делать с финансами? Как вообще выживать в этих финансовых условиях? Ну и здесь вопрос очень простой, пора сесть за таблицей. Трудно опираться на какие-то проекции прошлого, ищем, ищем варианты сейчас, считаем. Вот. Наверное, может быть, кто-то может поделиться из вас какими-то вот лайфхаками, и мне было бы все равно интересно, даже хотя бы очень быстренько так, хотя бы два-три каких-то вывода, которые каждый для себя сделал в отношении своих собственных финансов, не говоря уже о том, что это ваша профессиональная работа. Андрюш, может, попросишь коллег наших высказаться? Так, коллеги, я свою таблицу пересчитал уже несколько раз. По... <свят> да. то есть у меня уже энное количество сценариев таких в голове <свят> сложилось, так или иначе, как может сложиться. То есть это то, что ты говоришь, то есть мы, я так понимаю, все уже хором сделали. Круто. <свят> Круто. Вот. Сценарий, да. И а одна из, сценарий. собственно, последствий этих игр это то, что я купил парусник, собственно говоря. <свят> Это про то, что ты говоришь короткую цель, да, то есть это я не сторонник однодневных целей, ты говоришь цель на один день. То есть я э, посчитал, что мне нужна цель относительно не длинная, то есть на 2-3 месяца, но яркая и интересная. Вот э, поэтому у меня появился парус. Да, я в таблице Excel посчитал ряд там возможных активов, которые должны быть переоценены под правительственной и Думал, какую ставку дисконтированную брать. И вот сделал там большой разброс, глядя на доходность по облигациям, там по коротким доходам, по ОПЗ доходность. И все, что я такое более-менее посмотрел, что меня это сильно ужаснуло, что размер этой большой жопы, твою задницы, я, я даже не представляю реально. Вот это вот чувство тревожности, оно меня это, из таблиц сильно это ужаснуло. Я это делал, бросил. <связать> Честно И стал слушать тех оптимистов Которые слушали <связать> песни Я на них смотрю Как в <связать> <Матловый>. <связать> Честно, нормально Но это единственное что... Это как это Кого там кормят? Индейку к Новому году да? Гусыню, <связать> гусыню да. да И вот когда я понимаю Что это гусыня Они же люди Они так оптимистичны Что делают Сейчас либо я слишком пессимист, либо они ни хрена ничего не понимают. Да, могу Просто сказать. Да. Я, ситуация будет другая, чем я да, ее представляю. Да. Даже. Я точно знаю, что будет по-другому, чем люди себе это представляют. Но как, я даже не могу представить. Я могу поделиться как бы, своим опытом. Я, наверное, здесь старше всех, абсолютно точно. Занимаюсь своими финансами уже лет 60 а, поэтому а, мне остается все меньше. Я как бы разделил, а, ну, условно, большой возраст взял на то, что у меня есть, и понял, что мне ни один кризис не страшит. Поэтому я спокойно живу. Боишься, этот опыт он не привезет ко всем. Да. Я мой, нет, я... пока, нет, пока не масштабируется. Нет, нет. Тут, тут было два момента. Первый, я начал заниматься своими финансами еще в Советском Союзе, мне было 15 лет. Я разводил рыбок, относился за магазин и получал деньги. На них я купил кооперативную квартиру, потом я ее поменял на большую, потом, потом я ее продал. Вот, вот. Ну, в общем, все время вот. А в 7 лет я начал менять марш. Анекдот за прекраска. Я понимаю, немножко дополнить мысль Алексея. Вот я третьим делал то же самое. Там все эти вот личные таблички я считал, считал, понял, что они спокойствие точно не приводят, мне кажется, чем больше я считал, тем я понимал, что противоположную сторону идет. Почему? Потому что вот этот градус неопределенности он настолько высок, что я понимаю, что я могу сам с планировать, но ровно что угодно. и это почти. Вот, все равно и не планировать поэтому сами по себе таблички я забросил, но мне помогает как ни странно считать вообще, ну то есть заниматься финансовой математикой не, не свои вообще, да, вот если хотите чистой науки. У меня есть проект связанный с алгоритмами финансов там вот это данными. Я помню просто вот есть проект мне заниматься им интересно. Там куча математики, которая, может быть, там никому больше никогда не нужна будет, а может быть, все-таки она будет востребована еще когда. Я черую занимаюсь, мне это приятно. А личные таблички. Меня не да, это трон, вот, который вдохновляющий относительно короткого горизонта цели, да? то есть вот мы берем, погружаемся и вуаля таблички посмотрели ужаснулись ну потому что я рубанул как-то ребят говорят непределенность Я, соответственно посчитал стоимость активов по, где я думаю уже не упадет смотреть на это реально страшно но я постарался просто максимально это принять то есть ну вот такая новая реальность соответственно дальше все идет только в плюс но и если ты принял вот этот вот нижний вариант да то есть все остальные варианты становятся лучше мы вот сейчас открылись лучше чем то что я считал да то есть у меня уже там есть <с плюс я не подложу итоги я просто говорю что по сравнению с худшим вариантом ну, я знаете, что я так Ром, мы тебя остановили Окей. Okay. На... Вот уже чуть больше года я случайным образом а мне э, вот случайным образом вовлекся в яхтинг и да и э, собственно говоря на яхте ты понимаешь одну простую вещь сейчас где-то тут у меня был слайд про яхту Сейчас я ее покажу уже тогда. Ага, вот. И так получилось, что однажды мы действительно попали в шторм. И как оказалось, я тогда ну, еще год назад не понимал, а яхтинге ничего. Как оказалось, что как раз когда тебе негде встать у берега, то яхту твою разобьет. И лодку разобьет, и мы вынуждены были уйти в шторм. Прям практически там, ну, постарались обойти, но ветер был до 40 узлов. Волны где-то 2,5-3 метра. Хорошо, что ветер был южный, ночь. И мы вместо того, чтобы 5 часов пилить из Ялты в Балаклаву, долетели за 2,5 часа. Так вот, о чем была речь? То, что, несмотря на то, что мы сейчас как бы там в семье, в близкими отношениях, с людьми, с какими-то в коллективе, вы сейчас сидите в ресторане – если взять образно нашу жизнь, то по большому счету на корабле мы одни. То есть по сути я всю жизнь, каждый из нас, это такой свой одиночный поход. И не случайно же вот, в еще недавнем нашем прошлом, когда мы легко летали во многие страны на самолетах, нам говорили приятного вида стюардессы, которых тысячами сейчас высвобождают авиакомпании, о том, что... Сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. И вот моя задача была сообщить людям, что давайте найдем способ того, чтобы восстановиться себе, самим. Найти в себе силы, каким-то образом дать себе возможности поиска той энергии. Я слышал сегодня прекрасные замечания из коллег всех присутствующих, что есть такие инструменты, где мы можем по-настоящему каким-то образом, как ты говоришь, Андрей, я принял дно а дальше все чтобы не было, я уже в плюс и вот тебе пожалуйста какая-то мотивация которая у нас может быть соответственно себя способы восстановления самого себя а потом и всех остальных соответственно вопросы главные что мне делать самому и как управлять сотрудниками команды или с кем-то еще то есть как находить в себе там, два ответа на этот вопрос есть какая-то волшебная таблетка нет Соответственно, если готово решение, тоже нет, но есть опыт. Вот мне было очень приятно слышать коллегу, который 60 лет управляет личными финансами. Вряд ли его может что-то испугать. Единственное, о чем он жалеет, вернее, о чем он думает, что каждый день это и есть победа. Вот еще один день добавился, и это прекрасно. А два года, 10, 15 столько, сколько отпущено. Поэтому все будет прекрасно. И, а как найти в себе силу в энергии это через общение. Мы настолько социальные существа, что нам нужна поддержка. И вот возможность, как ни странно, сейчас в этом состоянии, в этой кризисной состоянии, это вновь обратить внимание на тех людей, которые тебе дороги. И здесь можно сказать следующее. Есть прекрасная техника, она называется круги дамбара или круги близости, где вы берете, берете чистый лист бумаги, в центре рисуете себя и несколько кругов, а потом пытаетесь отнести всех своих людей, которых вы знаете, в разные круги. И потом начинается анализ, а почему здесь с этими людьми, а почему здесь с этими, а может быть, надо что-то передвинуть, а может быть, надо как-то поработать. И это простая такая вещь, которая помогает очень сильно сделать такую ревизию своего внутреннего окружения. Это раз. Второе, это, наверное, знаете, уже такое набившее оскомину, но все же я ее тоже скажу, это токсичность. Есть люди, с которыми очень тяжело разговаривать. И, может быть, в прежнее время я бы еще выслушал там нравоучения или какие-то там значимые там доказательства, факты того, что одна сторона права или нет. Я считаю, что это ну, нет смысла э -э переделывать людей, это невозможно. Встать на их точку зрения я не хочу. И самый простой способ, если ты попался в, в эти сети, каким-то образом э -э, свести разговор на какие-то более нейтральные вещи, и э, сделать так, чтобы тебе было комфортно. И еще одна интересная вещь, я думаю, что она полезна, я это проделываю регулярно. Есть такое понятие, как личный борт, бортов директоров или личный совет директоров. Есть три простых вопроса, на которые я иногда себе отвечаю. А каких людей, каким людям я бы сказал спасибо за то, что я есть сейчас здесь? Каких людей я бы поблагодарил за те решения, которые казались мне на первый взгляд неправильными, но я приняв их, осознал их мудрость. Кому я могу сказать спасибо за мудрость? И третье. Кто в какой-то сложной ситуации жизни меня просто поддержал словом, делом или просто похлопал по плечу поддержкой? И из всего этого списка, я иногда его проверяю, 3-5 человек, которым я звоню и говорю, дорогой мой Андрей Парадович, Например, ты знаешь, я бы очень, я очень всегда наслаждаюсь твоей глубокой мудростью, твоим осознанием мира, восприятием. И очень рад, что много-много лет назад познакомился с тобой. Знаешь, сейчас такое тяжелое время. Позволь мне иногда звонить тебе просто для того, чтобы услышать твой голос, и чтобы ты знал, что ты находишься в списке моих близких людей, которым действительно является такой мой внутренний совет директоров. Я гарантирую, что и Андрею было бы тепло от этого. И вот я тебе сегодня об этом говорю, всех. Вот. и мне тепло. И это очень важно, такие вещи, просто взять лично и позвони. Какие-то моменты пропущу. Наверное, вот этот слайд основной, в котором я пытаюсь упрощенно передать модель конструкта человека, восприятие мира, образа мышления, убеждений и ценности принципов. Единственное, что мы можем наблюдать за человеком, это его поведение. Мы сможем слышать речь, но все же мы действуем поступки. Знаете, такое интересное было сегодня, видео прислали, мальчик и девочка. Мальчик несет девочке торт, и при этом всячески не очень хорошими словами, как-то там говорить ей, что он начинает взрываться, а он ей говорит, ты же просила мне сама и сказала, что слова, поступки важнее слов. Вот. Но, <смех> <смех> да. Мы, наверное, не пойдем туда, а все же как бы, поговорим о том, что поведение – это э, демонстрация того, что для нас важно в настоящий момент. По большому счету… Если взглянуть внутрь человека, то в основе будет ценность Вот наш конструкт, который помогает нам принимать решения каждую секунду. Некие наши убеждения – это то, что мы набрались с практикой, с опытом нашей жизни. А все принципы убеждения формируют некие очки восприятия реальности. Это знаете, как мы приходим на 3D-фильм, Кинотеатр и нам дают очки один красный, другой синий, и нам уже картинка, восприятие меняется. То есть получается, из плоского двухмерного изображения мы вдруг видим прекрасные красивые формы этого фильма: актеров, там пейзажей, все остальное. Так вот и мы. То есть, по сути, через убеждение, через ценности мы смотрим на этот мир, и у каждого мир свой разный. Что, что характерно, мы можем наблюдать: это на модели поведения. И здесь возникает вопрос, от чего зависит модель бизнеса, что, что что, в основе этого. И мы с вами посмотрели, что поведение здесь от ценности, убеждений, и через эту призму смотрим на, на образ мышления. Как это формируется, через какие принципы, какими моментами, решениями. Ну, есть, по сути, на самом деле, всего лишь там несколько главных инструментов. Первый это серьезная работа над самим собой. И второе, это мощное резкое воздействие внешней среды, когда ты уже не можешь вести себя по-другому. У вас, я звук думаю хороший, и по большому счету сейчас будет видно. Чтобы изменить имеющийся результат, в котором, где мы находимся, нужно изменить свое поведение. А поведение мы знаем, что это концентрат ценностей и убеждений через образ мышления, вот вам поведение. И тогда поступки наши могут поменяться сами. Очень легкая фраза, очень легко сказать, но невероятно трудно сделать. И как это сделать? Вот приведу вам пример такого, знаете, подхода. Это ценностно-ориентированный подход. Когда мы говорим, что мы внутри определяем, что для нас важно, пытаемся анализировать из того, что сейчас у нас есть, знаете, сейчас вот эта фраза прямо сейчас мне возникла. Я последнюю неделю переговорил со многими людьми, которые в отношении ценностей для меня имеют значение. Это Леонид Кроль, потом. Я поговорил с Константином Харским, который написал книгу «Большая перемена», очень интересная книга. Я поговорил с Игорем Стояновым, это основатель сети лабораторий имидж лаборатории «Персона», и с основателем э -э -э -э смыслотеки Сергеем Гевличем. Это люди, которые ну, там, достаточно много времени опирают работать в отношении на ценности. И вот главный признак того, что нужно что-то менять для людей, осознавать, что если ты понимаешь, что текущая моя ситуация, в которой я нахожусь, она меня не устраивает, значит вопрос. Вопрос. Тот конструкционный ценностный привел меня в эту ситуацию. Значит, что-то мне нужно подкрутить. Соответственно, а что я считаю для себя ценностью? Важный вопрос. Давайте просто, если можно, там, Андрюш, помоги мне смодерировать там, может быть, пара фраз. А что наши коллеги для себя считают ценностью? То есть, из чего состоит их внутренний мир? Ну-ка. Не то, какие семья, любовь, там, верность, а вот а что такое? Свобода. Ага. Это опять же, какая ценность? А вот что это такое? Вот как вы это себе идентифицируете? Вот я про что сейчас говорю? Что, исходя из того принципа, из которого ты действуешь, за что ты будешь бороться? отстаивать. Или, Ром, а, ты имеешь да. в виду, что такое свобода самого по себе? Или почему? Не, не, не, нет, именно вот принципы. Сейчас отличный ответ. Принципы, за что я готов действовать, за что готов отставить. Знаете, было очень интересно, я как кейс, очень запомните, был такой господин Прохоров, к счастью, он жив-здоров, у него сейчас тоже есть все, все что у него было, и когда-то он номинировался на президента Российской Федерации. Это Миша, что Миша, да. Да, да, да, да. да. И, а, а так как у него не было семьи там момент и не было детей а, его ответ был очень характерен его спросили а за что вы готовы умереть и он ему сказать то нечего было а потом видимо он там подсказал то -то еще, за племянницу ну все поняли что это был такой придуманный ответ и вот ну, для, по моему вот как раз ценность понятно да это нечто такое важное за что ты готов там а, действовать Андрюш, попроси, пожалуйста, еще высказаться кого-нибудь из наших присутствующих, уважаемых людей. Здоровье пусть будет приоритеты, принятия решения. Ну, да, ну, я могу сказать, что есть принять не, решение, это Нет, нет. это просто то, что ну, для меня. Это то, что, в пользу чего ты выбираешь из всех вариантов. Ну, угу. Uh, это вот как, когда возникают там две ситуации, ты должен выбирать в, сто, в сторону ты того. свободы выбора. Uh, нет, Чего ты нет. Нет, ты можешь выбрать да, из пяти взглянем, разных вещей. Ты свободен выбрать из пяти, да. но ты выберешь именно это первое, свободное. потому что это твоя ценность. Ну то есть да, мы скорее здесь говорим, что uh, вот. Ты условно говоря, делая жизненный выбор какой-то, ты дел, делаешь выбор в пользу того, в основе чего лежит твоя ценность. То есть попить там на, на квартиру или там на скоростную машину ты выбираешь, исходя из того, что для тебя вот как раз там свобода драйв или там, условно говоря, семья, там смена поколений, вот это все. Угу. Супер. Могу сам сказать, я, наверное, не очень типичный человек, но для меня всегда было самое важное состояние близких мне людей. То есть мое я как-то меня никогда не интересовало. Угу. Спасибо большое за ваш подход, за, вашу, за ваши ответы. Ну что ж, главное, чтобы то, что мы считаем ценностью, было для кого-то важно в какое-то конкретное время. И вот самое интересное, что если бы сейчас каждый из нас сделал небольшой срез, а мы сейчас в это поиграем э, такую как бы э, возможность проанализировать, как мои ценности изменились, то было бы понятно, что в это время поменяется что-то другое. Ценность, по большому счету, это все то, что может быть субъективно важен для нас в какое-то время. Для кого-то это свобода, для кого-то это там легкость, э, близкие там, или еще что-то. Но именно поведение человека демонстрирует его истинные ценности. Как говорится, говорить можно о чем угодно, а вот то, как ты себя ведешь, то, на что на самом деле для тебя важным, есть много-много способов выявления ценности. Ну, вот, например, там, для тех, кто достаточно усидчивый или для тех, кто готов на это инвестировать чуть больше времени, чем просто вот встретились, поговорили, я предлагаю там хотя бы 5, 10, 15, 20 дней отвечать всего на один вопрос себе. Просто в какой-нибудь заметке или в блокноте, а что было для меня важного в этот день? А второй вопрос, который задать к этому, а почему? И вот анализ вот этих записей, записей в течение какого-то времени позволит реально просто проанализировать, а что действительно важное в жизни сегодня есть. Как я уже говорил, что именно от той системы ценностей, в которой вы находитесь, сейчас мы и видим этот окружающий мир. И все, что мы говорили, и вселенная спецоперации, и вселенная нашего мира, и, возможно, какие-то будущие проекции наши, что нас ожидает, никто не знает. Но мы видим и смотрим на мир исключительно от нашей системы ценностей. Но наша система ценностей, моя система ценностей, это, знаете, как луч фонарика в темной комнате. Он не может меня светить 360 градусов. Он позволяет нам видеть часть этого мира. У Андрея, которого я вижу на протяжении всей своей лекции, как, как будто бы единственного своего слушателя, у него второй фонарик. И мы вместе смотрим, и наши лучи уже больше выхватывают. А если мы освещаем одно и то же, это значит, наши ценности совпадают. И мы можем с друг другом видеть друг друга и понимать, о чем мы думаем. Потому что человек может научиться переключать восприятие. И перестраивать приоритеты, ценности в зависимости от текущей ситуации и исполняемых ранений. Знаете, хотелось бы снова предложить вам маленькое упражнение, но я думаю, вы дома можете его себе сделать. Оно звучит очень простое. Моя роль и ситуация. Вот такая простая табличка, которая говорит, вот с одной стороны роль, с другой стороны ситуация. И роли могут быть разные. А роли – это социальная модель поведения человека, которая отличается от другой социальной модели. Например, мы с Андреем друзья. Но сейчас я условно выступающий, а он слушающий. Я в данный же момент времени отец, потому что у меня за стеной ну, там В данный же момент времени я нахожусь э, там, еще, еще какую-то роль свою выполняю. Поэтому, э, вот понимаете, там я, условно говоря, профессионал в управлении, в том-то еще, я бизнес коуч консультант, я менеджер. Там. У каждого из вас много-много-много тоже своих ролей. И со, собрав все роли в кучку, можно понять, а как эта роль в этой ситуации реагирует, какие есть в ней ценности, и как они между собой взаимосвязаны, и что я могу поперестраивать, какие роли для меня сейчас наиболее важны. Соответственно, доминирование каких ролей, вернее, доминирование каких приоритетов было бы сейчас максимально полезно для меня. Из этой таблицы, когда мы определяем, что вот эти мои ценности в отношении нашей роли, они сейчас, я задаю себе вопрос, а чтобы мне сейчас как-то выбраться из этой ситуации, построить основу на себе, что для меня приоритетно важно, где, на что я могу попереться. И вот очень простая такая техника, листочек, карандаш, все, что потребуется нам для этой работы. Мы разные, как я уже сказал, мы видим только лишь кусочек мира, и каждый видит его по-своему. Но близость наступает только тогда, когда наши ценности совпадают. И вот здесь это есть настоящая, по сути, близость, это важно и в супружеских отношениях, в дружеских, в походе, там, или еще о чем-то. Мы тут с Андреем недавно придумывали про гималай поход. Я говорю, а что будет худшим результатом человека, с которым не совпадут наши ценности? Ну, говорит, просто сходил в горы. Или просто, просто купил билет в Катманду да, и вернулся обратно. Вот. Опять же, про ценности. Давайте просто предлагаю маленькую игру. У вас сейчас нет листочков, но я уверен, что у вас есть салфетки. Так? Ром, с салфетками тут тоже все не так просто. Голова есть, можно запомнить. Видимо, нужно как-то да, исходить из материалов, Пожмем, как Исходя да. из материалов заказчика. Все, окей, тогда <свят> все очень просто. Да. Я бы сейчас взял лист, порвал его на кусочки, и вот такие бы кусочки у меня получились. Ну, собственно говоря, они у меня есть уже. Можно. И на каждом отдельном кусочке <свят> я бы нарисовал одну свою ценность. 5-6 взял бы, не больше. А потом бы просто перед собой... Разложил их в иерархическом или в приоритетном для меня порядке, позволяющем мне сказать, что вот эта ценность для меня главная. Как сказала одна девушка, которую я слышала, она сказала, что я в пользу чего я выбираю себя или в пользу чего я делаю выбор ежесекундно, ежемоментно в процессе своей жизни. Собрали, оценили. А потом посмотрели и сказали, так, а если я вот эту верхнюю приоритетную ценность уберу и поставлю вниз, то что поменяется с моей системой C? Буду ли я собой? А если верну? И так далее. Вот именно попробовать поиграть вот это, знаете, пятнашки для тех, кто помнит, что это такое еще. И э, как раз было бы интересно. Ну что ж, я бы э, сейчас мы кое-какие моменты пропустим. И я сейчас хотел бы вот что сказать. Ценности – это вещь, которая позволяет мне немного стать устойчивее в этот момент. Осознание своих ценностей позволяет мне понять, почему я принимаю те или иные решения. А для того, чтобы осознавать... Принципы понятия решений и вообще, что со мной происходит, нужно сделать самый первый шаг это просто взять и ответить себе на вопрос, а хочу ли я в этом разобраться? Вообще, нужно ли мне это? И если ответ будет да, то я могу сказать, что это ваш выбор, который позволяет более осознанно проживать. Но если ответ будет нет, Тогда есть, знаете, такой как бы, цикл деминга, он всегда помнит, планирование, оценка, изменение, снова планирование. Тогда мы отвечаем на вопрос, что меня, те ценности, которые привели меня в данную точку моей жизни, они меня устраивают, и все, что со мной происходит, мне нравится. И ровно до того момента, пока снова не из вопрос: а хочу ли я что-то поменять в своей жизни сейчас, в данный момент, исходя из того, что происходит вокруг меня. Поможет ли мне это как-то двигаться вперед? И вообще ценности являются первым шагом к созданию своей персональной стратегии. А персональная стратегия человека основывается на его мечтах и на его целях. Целях, как сказал Андрей, ярких и интересных. Собственно говоря, следующий мой вопрос. Мне бы хотелось спросить, о чем бы вы подумали после того, как мы немного с вами здесь подискутировали? Ну, а собственно говоря, был с вами я. И мне было очень приятно, дистанционно, смотря на Андрея, представлять, что это не только он. Спасибо вам большое. Вот. Я, я очень рад, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу, если нет, я вас оставлю в вашем приятной атмосфере и надеюсь обязательно увидеться лично. И еще раз хочу сказать, что для вас, для всех...